Дорогие коллеги, я приветствую вас из стен Мегастон. Сегодня я первый раз на авторском курсе Дмитрия Бедердинова. Этот курс очень уникальный и актуальный. Актуальный, потому что как раз, пожалуй, последние десятилетия повышенный акцент к различным дисфункциям височно-нижнечелюстного ниж сустава. И сегодняшний первый курс, потому что Дмитрий как раз делает серию курсов в рамках этих серий курса от нормальной анатомии, от нормальной физиологии височно-нижнечелюстного сустава, мы можем познакомиться как раз с патологиями. А самое главное, как эти патологии диагностировать и вылечить. Также профилактика таких патологий. Поэтому сегодняшний курс – это... Используя э, и быть полностью достоверным, это устранение окклюзионных нарушений прямыми и непрямыми реставрациями реконструкции зубного ряда при снижении высоты прикуса. Этот курс первый, и здесь отражены азы и э, фундамент. Дальнейший курс – это уже лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Я обязательно приду на него, потому что сегодняшний курс показал, что именно э, такого рода курсы необходимы, когда есть прямое и безбарьерное общение с лектором, который ежедневно практик, который встречает рассвет и встречает закат в клинике и в свободное время по ночам делает презентацию и в дальнейшем делится. То есть это не заученные фразы, это не заученный текст, это не поставленная речь, а это действительно практик для практиков, и это то, что мне понравилось. Если бы пожелать, то я бы пожелал, чтобы э -э, одна из серий да, была направлена на мануальные навыки. Это то, что я бы хотел, и обязательно приду, когда этот курс тоже будет финансирован. Поэтому следующий курс, э -э, который тоже, э -э, он однодневный, сегодняшний, он двух дней он должен быть тоже одна либо двудневный, имею в виду умывальных навыков. Поэтому спасибо вам большое, что послушали. Я поделился искренне своим опытом и впечатлениями. Поэтому буду рад вас видеть на последующих курсах рядом с собой.